почему рустам вот я сейчас наоборот сейчас как раз вот новые ссылки высылаю которые только что так архат правил Да, прохара, да. Так, Николай Павлов. Угу. И, И... И... Угу. Вот так вот угу. Да что такое? Почему? Как так происходит? Олег, приветствую. Доброе утро. День добрый уже три тридцать четыре. Как оно незаметно проходит? Время-то. Ну, день действительно добрый. Приветствую вас из сердца Казани, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что все собрались. Кто в Москве, ссылки сейчас только сбросил в Телеграме и в мессенджере соответствующие группы. А мы на это рассчитывали. Вы, как всегда, предусмотрительный сэр. У нас в Казани сейчас проходит э, киберпарк, э, игроки всяких-всяких э, онлайн-игр режутся там, в финалах, я там поработал, поэтому К сожалению, с утра не смотрел ваши достойные все доклады. Я смотрю, там в параллельной сессии идет опыт фасилитации. Вот. У нас, в принципе, по задумке, задумке было бы неплохо послушать доклады онлайн-участников, например, Зайтуны, вот она есть там или нет. Если не получится, значит подождем, может быть они присоединятся, и тогда наоборот, в конец отправим этих онлайн докладчиков. Было бы, конечно, неплохо послушать про наших башкирских википедистов, которые за прошедший год... Я всегда слышу, За прошедший год... Башкирские википедисты, они выиграли очень хороший грант. Насколько я помню, что в размере 1 миллиона рублей, если не больше даже. И вот они в течение этого года его благополучно осваивают. То есть они провели уже конкурсы про башкирские имена, про дивизию башкирскую, которая участвовала знаменитая 142-й, что ли, э, что меня поправит, которая участвовала в Великой Отечественной войне. И постепенно вот так вот раз где-то в квартал они проводят свои конкурсы. Так что это было бы хорошо услышать именно от непосредственных участников и организаторов этот доклад, как это все проходит. Что касается других сообществ, мы с Дмитрием Рожковым незадолго до начала Вики-конференции подводили итоги активности в Вики-проектах на языках народов России. Как вы знаете, сегодня после 18 часов состоится Вики-премия, церемония вручения Вики-премии. Там есть российская часть, вернее, русскоязычная часть. И в том числе есть вики-премии для э, русскоязычных проектов, там какие-нибудь вики-словари и прочее. Э, и для языков народов России. Там главный критерий какой? Главное, чтобы была активность. В то есть даже, вот, например, в каком-нибудь вики-верситете в русскоязычном нет активности, то им никому, никому премии не дают. Вот то же самое и для э, языков народов России. И так получилось, что в прошлом 2020 году, вот когда у нас была конференция в Санкт-Петербурге, я еще только-только там вот рассказывал тогда про наши достижения. Когда вот есть такая у нас замечательная группа википедистов, начинающих из республики Алтай, которые в инкубаторе активно создают статьи. Возможно, вскоре э, фонд викимедиа уже одобрит их создание википедии на алтайском языке. И так и получилось, что эта же конференция в октябре, что ли нет, в конце сентября она была. Вот. В итоге они довели свое дело до э, э, итога, э, так сказать. Ну, я тоже поучаствовал скромно в этом процессе. Вот. Мы подали благополучную заявку и открылась 23 февраля новая Википедия на алтайском языке. Но за последние где-то лет пять о, немножечко процесс открытия новых Википедий на языках народов России несколько замедлился, но хотя, в принципе, он где-то в среднем раз в год что-то открывается. Последние э, Википедии это были на на наречии корейского языка, на адыгейском и на ингушском. И вот где-то пару лет не открывалось новых разделов. Ингуши, кстати, молодцы, потому что вот адыгейцы немножко как-то застыли. Лювиковцы чуть-чуть там, в принципе, неплохо правят. А вот ингуши, вот я потом, когда буду рассказывать про достижения нашей Северо-Кавказовской группы там будет статистика по э, разделам всего кавказским. Вот как раз ингуши, они так довольно резво, хорошо создают статьи. Ну на фоне чеченской википедии все меркнет, конечно же. Но вот среди таких маленьких, совсем маленьких разделов, ингуши очень вполне себе шустрые ребята. Вот. Я даже мне удалось в этом году связаться с их лидером, который, собственно, все это самое организовывал в инкубаторе. Он сказал, что да, в принципе, неплохо взаимодействовать будем, но немножечко чуть, -чуть попозже. Мы только по почте с ним переписываемся. Вот. Ну, они. Им еще, кстати, Фархат очень хорошо помогает. Он нам наладил вот это изображение дня на страничке, медиа дня на заглавной странице Английской Википедии. Вот. Поэтому они тоже, причем, сколько я знаю, как подобно и алтайцам тоже все эти изображения переводятся. Потому что у нас есть ряд проектов очень неактивных в плане редактирования носителями языка, которых самый крутой автор это либо фархат либо Павел Каганер, ну, либо я иногда. Вот. Все за счет того, что они в течение многих лет приходят в эту Википедию, создают по одному, по две странички избранного изображения дня. вот И даже, естественно, они не владеют этими языками. Это просто картинка вставляет. Иногда по-русски что-нибудь пишет, а перевести некому уже. Вот, вот англуша как раз все каждый день приходит переводит, вот так же как и Клоди Бакпайон и Волкостейкин ну, и другие. Вот, а координацию этого проекта сейчас везем сюда Меджнитовыми, когда я все настроил. что еще? У нас никто еще больше не поселился? Томас Архадов. Ладно. Хорошо. Тогда у нас по плану были да, действительно онлайн доклады сначала, а поскольку онлайн докладов мы делать не сможем, можно тогда предоставить слово Надежде Николаевне. Она очень боится выступать, поэтому может быть хорошо, что у нас не так много слушателей именно вот здесь сидят. И возможно тогда будет как-то более комфортно все это рассказывать. Да, да. как вот идея это родилась, как мы это все довели, да до создания Алтайской Википедии, которая в 23 февраля этого года, там, на праздник. Вот. И какова сейчас ситуация? В случае чего, Надежда Николаевна, я вам тоже помогу, потому что мы вдвоем два администратора Алтайской Википедии. Вот. И это немножечко в курсе событий. И у нас еще, между прочим, самый активный автор здесь сидит. А -а -а, Клаудия Лафаевна. А -а -а -а. Вот. Так что мы вдвоем можем в Алтайской Википедии не беспокоиться пока, пока что. Вот. Лучше сюда это идти, потому что а Я воспользуюсь возможностью и поздравлю обеих алтайских героинь наших. Когда у нас очень плохо, Короче, они прям хотят. Они все помыли, это... Приятно, когда двух парабабушек называют девушками. Да -да -да. Так на минутку. Это приятно. Да Все тут так все друг друга знают, что мне особенно рассказать нечего. Все подробно рассказывайте, так пожалуйста, вот. потому что это. А для, под... для истории. Для... А подробность истории. такая. Значит, всем известен популяризатор наверное науки Гриша Тарасевич, знаете таком? Нет, и он когда-то бы меня пригласил на конференцию наука в прошлом году. Там вручались принципы википедистам в прошлом году, правильно? Ну, я пришла туда, так мне не очень хотелось. Википедия меня вообще не интересовала на сто вот. процентов. Но тем не менее, как бы только каких-то сектов, там представляют, все, призы вручают. Ну, вручаются хорошо. Потом был куршет, потом я познакомилась, значит, за одним столиком с. Рустамом Барьевым. Ну и, собственно, все. По дороге домой я ехала и думала, Это у все себе. Татарская есть, башкирская есть, Википедия такая есть, Википедия. Алтайская нет. Я пришла, вошла домой и говорю, надо создавать алтайскую Википедию. Вот так родилась мысль. И, значит, через неделю, 1 марта, под руководством, значит, Рустама, то есть самосохранение мне отказал. Значит, мы зарегистрировали мой Ник Толш. И я бросилась в эту авантюру. Почему авантюра? Дело в том, что я не знаю алтайского языка слова совсем. Вообще никак. Вот. И развивать алтайские языки Это была авантюра. Вот. Значит, что меня связывало с Алтаем? Я просто очень хорошо знаю, что в советском паспорте у меня стояла национальность Алтайка потому что мой отец солкает, мама рос, отец солкает. Но мы там никогда не жили и нет. Отец преподавал здесь философию в, в высшей партийной школе, но давно умер, году еще. И вот я думаю в память о том самом, надо что-то сделать. А так он был видным партийным деятелем когда-то. И вот так я бросилась в омо. Первый человек, про которого я подумала, то есть как бы с нуля. Это была вот Клавдия Бекфайловна, потому что мы с ней случайно познакомились в Кертиковской галерее, в кинотеатре, мы смотрели какой-то документальный фильм. И на, и на выходе она я знала, что услышала, как она выступила в Алтай, мы с ней познакомились. Но это было еще за год, наверное, до этого. Я ей позвонила, потому что я знала, что Клавдия Бекфайловна учитель алтайского языка. И преподавала она в то время значит, в какой-то группе в университете. Ну, Клавдия Бакпаевна сказала, да никаких проблем. Вот так мы занялись. Значит, я не знаю языка, Клавдия Бакпаевна абсолютно не владеет компьютером. Поэтому мы начали так. Я пишу по-русски, Клавдия Бакпаевна пишет на бумажке, потом я одним пальцем набираю. Вот так мы начинали. Вот, а на сегодняшний день уже, то есть как бы дальше надо было мне выбрать тему с чего начинать. И я выбрала тему, которой я очень довольна и э, ни разу как бы у меня не возникло мысль ее поменять. Просто-напросто ну, просто я решила, что надо описать 247 сел республики Алтай и один город. И тогда эти 247 сел и один город, вот эта республика Алтай, значит, я составила оглавление, и тогда уже любой приходящий туда может развивать абсолютно любую тему. У нас нашелся человек, который стал добавлять туда людей, которые родились в каких-то местностях. У нас нашлись там люди периодически, которые готовы были что-то написать про историю. То есть мы привязались к месту. Вот, и вот это получилось у нас очень хорошо. Значит, мы сначала переводили, значит, из русской Википедии, но там не полная информация, не всегда достоверная, поэтому мы, в принципе, на основе создали такую свою. Да? Вот, со всеми перечисками, со всеми это, фотографиями и так далее. Получился у нас такой хороший, ну, хороший, мне, по крайней мере, он нравится, значит, вот этот описательный момент, всех вот этих вот висковых. А дальше, наверное, все надо пустить, потому что мы работали, работали, работали, работали, и тогда надо уже просто, может быть, перейти к, к итогу, потому что мы, значит, меньше, чем через, вот мы стали, значит, уже настоящей Википедией. Дальше у нас появился очень был сложный момент, очень сложный момент при переходе, потому что все меняется. И вот здесь, значит, мы вспомнили о том, что первый раз Алтайскую Википедию зарегистрировали в 2012 году студенты. Они посмотрели, что Туйба создала свою Википедию, и, видно, под руководством своего педагога они тогда учились, они, значит, там зарегистрировались. И вот тех ребят мы нашли. И один из них, Батыр Камдошев, за три дня, пока его жена была в роддоме, он перевел полторы тысячи слов интерфейса. Вот это был такой наш большой такой прорыв. Ну, как бы вот такой вот очень существенный. Он сначала сопротивлялся, ну и так далее. Но за три дня он перевел весь интерфейс. А? Да. Вот это у нас был такой. Все, а дальше уже у нас ничего не держало. То есть мы уже дальше могли идти идти. идти. Ну вот и все. На сегодняшний день что? Клавдия Букпаевна у нас автор, совершенно замечательный. Более того, значит, она прекрасно владела компьютером. Вот. Она может написать сама. Она уже получается у нас в конкурсе вот этих вот средств, этих этих, этих этих женщины. Женщины, да. вот, э, ни много, ни мало, сколько, 46, сколько, сколько, то да, около 40, еще, 40 статей, место, в общем, шестое место, да. <ст> <с> понятно, <поколения> да, то есть, поэтому у нас есть уже, так сказать, международная награда, вот, ну, а, собственно, вот и все, я двигаю идейную вот эту часть, кто куда, чего и как, вот, а Клавдия Бекпайл, все на 95% Алтайские буквы написаны в Википедии, они написаны, значит, в Авге Вот все, что, как говорится, можно сказать. Вот в таком фундеме мы существуем уже целый год. Трудимся дальше, значит, и я думаю, что в этом месяце, в этом месяце мы достигнем уровня 10 статей. Открыли ну, 40 стол, да? Ну да. Да, ну, конечно, там статьи у нас были большие, некоторые были хорошие, некоторые были большие. Сейчас мы немножечко, значит, вот открыли, конечно, пополнились, это мы дни открыли, да, вот, поэтому здесь уже мы, как бы, чуть-чуть, мы просто поднимаем количество статей. Сейчас мы описываем реки, ну, в коротком таком варианте, но, тем не менее, реки на очень много. Он в одном Кошагачевском районе, который мы взяли то там, порядка 250 рек. Так, вот поединенные технологии. Вот, поэтому вот так мы существуем, так мы работаем. Что можно еще сказать? Избранная статья. А? Избранная статья. А, ну, избранная статья, да, избранная статья у нас уже есть. И у нас есть эти статьи, которые из-за, как бы, рекомендуемых статей «Тысячи», это «Луна» у нас пошла, не, Москва, еще степь какая-то, или море какое-то у нас, как море какое-то, да, что-то в таком духе такое. Там уже около 30 статей сложно за 30 тысяч. Да, в маленьком есть маленький, а есть степь, mm -hmm. такие уже разные. Ну, ну, в общем, вот. То есть это вот большие статьи. Одну статью вот Олег у нас забраковал статью, потому что он. Это статья под названием Россия а она у нас получилась очень большая, 500-600, что-то там, да, что-то говорит, надо сократить, сокращать. Но, тем не менее, вот так вот. Поэтому мы отработали очень хорошо. Но вопросов очень много. Значит, очень большой прорыв у нас был тогда, когда Клавдия Бекпайна поехала на Алхай. Вот здесь у нас был прорыв, и поэтому, значит, будем говорить так, значит, как это тут называется, дом дружбы народов, дом дружбы народов... Ресурсный центр там выделили комнату, Клавди Багпаевна там села, там стали приходить люди, и вот они все стали. Но Клавди Багпаевна уехала, все это, как говорится, замолчала. Вот. а так очень хорошо, люди прям подключились, и мы даже проводили эту онлайн приветственную онлайн конференцию. Даже Медека у нас поучаствовала, поздравила типа все. Но тем не менее, Клавди Багпаевна вернется, зерно посеяно, поэтому оно будет прорастать и прорастать. С ковидом, значит, не состоялись культурные мероприятия, которые были назначены в этом году по части присоединения, явлений дат, присоединения Алтая к России. И что-то там, еще какой-то праздник у нас, это все, не... да, это все не состоялось, а должно было быть здесь в заряде. Все это за отменили, но ничего, еще не вечер, поэтому, как говорится, там, там можно будет еще, еще каким-то образом поучаствовать. Проблема, знаете, проблем много, начиная от языковых проблем, и где-то даже немножечко становится стыдно за то, что единственный алтайский язык, который имеет институт алтаистики, находится в таком плохом состоянии и находится под угрозой исчезновения по вот этой вот общей Значит, на сегодняшний день обстановка такая, что всего-навсего примерно 2% населения могут говорить и писать по-алтайски. Говорить могут больше, но уже русифицированным алтайским языком. Вот. И перспективы практически никакой нет, потому что в школьной программе, значит, в начальной школе это всего-навсего два часа, часа в неделю для начальной школы алтайского языка. А в, а в средней школе, в старшей школе это по желанию. И практически все отказываются. Вот это очень плачевное состояние. Раскачать каким-нибудь образом власть... Это очень трудно, потому что такое впечатление, что язык практически, как бы вот, он никому не нужен. То есть академическая, значит, школа работает, но она далека от народа. А так, значит, язык не нужен. И поэтому вот я уже сегодня о ней тоже рассказывала, приводила пример, там группа общественников написала, что в связи с тем, что у нас сейчас, значит, на Алтае большой поток турист туристов, то давайте хотя бы будем объявлять на алтайском языке какую-то информацию, на что был получен, допустим, официальный ответ о том, что это создаст дополнительные шумы для людей. Вот. И это, конечно, очень печальное состояние. Вот такие вот дела. Поэтому что тут делать? Значит, что касается института алтаистики, это академическая наука, как я сказала, она абсолютно не поддерживает, ну абсолютно вообще, то есть ничего не делает направление как бы близости к народу. То есть там наукой-то занимаются, а к народу это как бы и не имеет вроде никакого отношения. Нет этого, нет, ничего нет. Значит, проблема очень большая, конечно, если бы можно было бы каким-то образом снабдить бы какой-то техникой, э, значит, вот, ну, вот пожилых людей, и обучить их немножечко, значит, ну, чему-то, то, конечно, это было бы большое подспорье. Что касается молодежи, то практически.. Э, Привлечь вообще не получается. Даже, вот Клавдия Бакпаевна пыталась привлечь молодого человека, который является там сыном э, руководящего работника из образования, да, нет, он сказал, не надо мне это, у меня есть на русском и английском, зачем? Вот это проблема. Поэтому и в этой же растерянности нахожусь я, потому что я никак не могу для себя определить, зачем, зачем мы делаем, или вернее, зачем мы это делаем, я понимаю, но я не могу для себя определить, какой же контент должен быть в Алтайской Википедии, чтобы какой-нибудь Алтай зашел и ему захотелось почитать статьи на Алтайском языке. Вот. почему на Алтайском? Он ее, вот. Ну, да. Но все равно, то есть он должен, то есть каким-то образом нужно заинтересовать так, чтобы они хотели. И вот там, в той комнате, где мы сидели, там как раз я открыла там случайно книгу какого-то там известного библиографа, который там как раз исследует читателей и современную литературу. И я так посмотрела, там 16 пунктов, и думаю, надо вот это почитать, а вместо слова книга поставить Википедия. То есть читатель, исследование читателя и исследование википедии. То есть как вот это совместить. Ну, в общем, вот как бы... С одной стороны, это интересно, это любопытно, и все могут аплодировать и говорить. С другой стороны, ответы на вопрос, но я думаю, что это и в других лигипедиях тоже есть. Такого вот нет. То есть чем завлечь, чем увлечь и почему? Вот. Надежда Николаевна, можно ли вам вопрос задать? А вот, конечно. Вопрос первый. Извиняюсь, я тут на протоке Булаг в Казани, автомобилей много, поэтому шум. Вопрос первый. Кто является официальным регулятором алтайского языка? Что это за институт такой? Я не знаю, что он регулирует, но Институт алтоистики идет в разрез с Российской Академией наук. Он всегда стоит как бы особняком. И поэтому Российская Академия наук не обращает внимания на алтайский язык. А Институт алтоистики, он, между прочим, очень крупный. Он развивается сам по себе. И там много народа работает, там много научных статей пишется, исследований проводится и так далее. Вот как бы вот так вот. Ну, а, правильно ли я понимаю в таком случае, что... Этот институт алтаистики в том числе ответственен за регулирование использования алтайского языка как на государственном уровне, так и на уровне соцсетей глобальных. Ну, я не знаю, насколько он там ответственен или нет. Это вот, скорее, даже может Клавдия Бухповна скажет что-нибудь по этому поводу. А я, я так не могу сказать, но они настолько далеки от народа, ну, у них даже ничего не спросишь. Они могут только скептически покритиковать что-нибудь. Вот. И поэтому как бы и то. У них всегда нет времени. Вот такие вот дела. Хотя, когда им, когда им писали это самое письмо, делали запрос, на каком языке пишется Алтайская Википедия, то они ответили, что пишется на нормальном Алтайском языке. Экспертизу, да. Это то есть -то, экспертную, -то экспертную оценку они такой вот дали. Вот. Но у нас в этой связи, конечно, много вопросов. А Во всяком случае, что я хочу сказать? Вот если я как бы в авантюрную-то бросилась сюда, и если бы вот эта вот группа википедистов меня не поддержала и не отнеслась ко мне очень добросердечно, вот Фархат, вот Олег, вот Рустам, вот Павлов там и другие, то, конечно, я бы этим заниматься не стала. То есть, окунувшись туда... Ой, зайду на еще. Окунувшись туда, я бы ни за что бы не стала бы это продолжать. Мне было бы это скучно и неинтересно. Но вот, вот, в, это, вот в этом теплом отношении и поддержке, то, конечно, я тут это сдалась, будем так говорить. Вот такие вот дела. А больше-то, собственно, тут это ничего. То есть тут, как говорится, заслужил рукава, да и работой. И следующий вопрос тоже туда же. Может быть, Клавдия Бакпаевна тут правильнее прокомментирует. Кто занимается компьютерной лингвистикой на алтайском языке? – Этим же… Эти, этим этим занимается Батырком Досшев. Да, кстати, вот он. Друзья мои, Клавдия Бекпаевна, и в общей тусовке в WhatsApp они значит обсуждают, как же нам перевести вот это вот слово файл там или еще что-нибудь. Вот и придумывают. Вот это примерно звучит на сегодняшний момент вот так. И никаких тут рекомендаций нет. Ваня, говорю, я, я обращалась в Институт алтайских языков, хотела, сказать, по базовую хочу о современном состоянии этой языка. Но так по, как был ковид, меня дальше нельзя туда не пустили, сказали строжайшие вот эти. спасибо Институту алтайских за то, что они у нас хотя бы Эту экспертизу сделали, дали языковому комитету добру, что мы пишем там на литературном языке. Далее, при Российском народном фонде там было собрано по развитию алтайского языка круглый стол. Там присутствовал зам зам министра по образованию и также ведущий специалист Института алтайских языков и, ну, Мне дали там время, и я рассказывала там на этом кругах столе там тоже был университет ин нашего, декан авторского отделения, и студенты, и аспиранты, такой народ собрался там. И, и тем, когда я выступила о Википедии, что мы скоро выйдем в общие просторы и что это нужно. Ну, в что там надо и так далее, то наш ведущий ученый с Института автолистики сказал, что Википедию я не захожу, потому что там все очень слабо. Я там, конечно, раздала свои координаты, обещали, что и замминистра ну, будут как бы Руки, Поэтому <связывая> по, по институту алтайстики про развитие алтайского языка там пока никаких связей нет. За время, за полгода, более до телефонных звонков, речи в гимназии национальной, где пришлось для нас это множество встреч, пока у меня не дали входа в целый апрель. Я ежедневно сидела с интернетом, который там есть ресурсный центр, с интернетом бесплатным и с компьютерами, которые заставляют общественные оближения в целом и в целом. <звы> да, мы, ну, конечно, какие-то итоги были подведены. Клавдия <звы> <звы> <звы> вас, к сожалению, плоховато слышно. Вот Надежда Николаевна говорила, ей было лучше. Там, видимо, микрофон как-то расположен. Да. Да. У меня ну, Тогда ну, я буду говорить. Да? Ну вот такие пока дела э, про институт. Возможно, я приеду опять и буду находить какие-то, э, чтобы туда проникнуть и встретиться с директором. И вот с ведущими специалистами... Да может и не надо нам этот институт Я не только не среагировала вот это, да. Да, да, вообще... Это да. Ходила в Горану методисту по аутоистскому языку, там сказали, нам нужно сверху указания Были выступления по да, телевидению, да, по радио, где да, да, Правда Бекпаевна там работала, вставала утром и шла на работу. Надежда Николаевна, я иду завтра туда, туда и туда. Значит, что мне надо говорить? Да, да. На чем акцентировать? На, на тут да. вот на этом, тут да, на этом, уважаю. а вот тут на этом. И вроде бы пошла. И вот так вот мы, как говорится, это. Но все равно люди знают про Википедию. Жалко, праздники не состоялись. Так бы она вообще весь этот. Но стать, две статьи вышло на алтайском языке. В этих газетах. Короткие сообщения тоже были, что да. про нашел стиль. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Здесь она, люди занимаются в центре как бы, в виде объявлений и что-то проходило. Mm -hmm. Вот это все первые шаги у нас здесь. Я mm -hmm. хочу mm -hmm. еще тоже поблагодарить вот активистов, которые поддерживали нас, прямо по имену, как можно назвать, и Олегу, и Фархаду, и Нурыеву. От него особая да, теплота исходила сюда. Мы прошли обучение у Нурыева по водной части. Очень интересно, и даже изучает добро. И было это нам такое притоком энергии, притоком силы, чтобы это забросить забросите, чтобы идти дальше, дальше. Огромное спасибо. И я хочу просто нашу Надежду Николаевну сравнить с героем из эпоса «Учевала». Герой Батыр, который делает очень большое дело очень большого такого движения Поэтому я... Если бы не Надежда Николаевна Ничинова, то да. у нас в нашей Алфайской Википедии, возможно, и не состоялось Когда я когда я хотела уже вообще-то сойти с этого дела, честно, у меня хвалить. вот когда мы перешли в настоящую Википедию, я хотела уйти, потому что не зная языка, мне там делать нечего. Ну, так я для себя решила. Вот. И я так четко, но Клавдия Бакпаевна сказала, нет, нет, нет, тогда это уже нет. И в тот момент меня очень поддержала Зайтуна. Я уже не помню Зайтуна, о чем мне говорила, но что-то она мне такое теплое говорила, что я как бы так решила пока, пока еще побыть. Вот. Вот. И Рустам тоже, вот ну, риф, я просто думаю, ему тоже так я благодарна, потому что думаю, он только там что-то болел, это и только раз-раз-раз пришел и уже исправил там 155 ошибок. Вот это очень такое, то есть не говоря ни о чем, просто помогал. поэтому вот это теплое сообщество, оно дало нам большое, большую такую поддержку. То есть, ну, грубо говоря, мы бы, наверное, бы и так бы и разошлись. Давайте Али еще следующий доклад сделаем. Потом в случае чего еще одну можем. Поэтому всем спасибо большое. Спасибо Алигу Абарнику, который в контакте с нами. Мы в рамках последнего академического тюркоязычного собрания смогли благодаря выступлению Алику Жугета на тувинском. По-моему, мы смогли завоевать сердца академического сообщества тюркоязычного, что каждый ну, в разных республиках, регионах и где-то даже странах мира занимается машинной обработкой и там, машинным переводом и прочими вещами, лингвистикой. И нас пригласили из года в год принимать участие на этом собрании, рассказывая о достижениях каждой в своем небольшом разделе и совместном сотрудничестве. Очень хотелось бы надеяться, что в следующем году вы сможете найти возможность, в этом году было у них в сентябре, не знаю, посмотрим, и выступить, рассказать о том, что у вас получилось с момента создания. не важно, что это мало, потому что академическое сообщество, вот занимающееся лингвистикой, рассматривает языки и ситуацию даже трюкоязычные, там, где носителей много меньше, чем у вас. Я думаю, это будет такой важный посыл для того, чтобы... И ваших сложных академических местных гуру как-то на правильный путь наставлять. Вот. Спасибо большое за ваше выступление. С нами Сюзанна Мукрчан из Еревана. Тоже внимательно вас слушала. Она у нас активная деятельница, тоже бабушка, начинавшая в свое время армянская Википедия. Сюзан, что-нибудь скажете? Сусанна, вы нас слышите? Может быть, это не работает микрофон, но я перед тем, как у нас трансляция это началась, как раз отметил, что мы, что, вернее, я один ездил на Кавказ, даже за Кавказией, в Армению и в Грузию, а потом еще дальше уже во Владикавказ, в Дербент, в Махачкалу. Вот, и Викимедия Армения меня очень хорошо приняла вот, и устроила две вики-экскурсии, как раз в Гегард и в святой Эчмиадзин. Вот, я там побывал. Большое спасибо. Потом еще посетил офис Викимедии Армения. Кстати, мне тут Зайтуна присла сообщение, что она, к сожалению, не сможет поучаствовать сегодня рассказать про Башкирскую Википедию, потому что уехала в свой родной колхоз. Вот. Но обязательно посмотрит трансляцию. Что еще? Кстати, вот, ну, тогда я уже отметил, что какие у нас достижения у башкирской Википедии, это то, что выиграли грант, насколько я помню, больше миллиона рублей, и примерно раз в квартал, это я уже как раз рассказываю нашим, тем, кто подключился в зуме, ну, и для подзаписи, так скажем, да, и вот примерно раз в квартал проводятся различные конкурсы, причем интересно, что башкиры как-то все по-разному все это проводят, то есть есть просто статейный конкурс, есть те конкурсы, они провели, по заполнению карточек вики-данных, вот, кстати, у нас Клавдия Бакпаевна даже э, сумела освоить заполнение карточек, то есть я сделал универсальную эту карточку, и там раз все высвечивается, но ну, там высвечивается, например, все по-русски, вот, а как это все, это нужно заходить вики-данные и все переводить на алтайский, тогда уже в карточке высвечивается все в нормальном виде, вот, и вот они целый конкурс такой провели, и в основном там вики-бабушки сидели, это самое, и карточки вот эти э, заполняли. Другой конкурс, это непосредственно там написание статей там про выдающихся башкир. Третий конкурс, насколько я помню, это про дивизию, которая участвовала в Великой Отечественной войне. Я все никак цифру не могу заполнить, 142-я, по-моему. Четвертый конкурс, это, по-моему, чуть ли не сейчас даже вот прям проходит. Это про башкирские имена. То есть про каждое отдельное имя создают статьи. Вот. И еще важнейшее событие, которое произошло... Башкирская википедия, но ну, все мы помним, что в прошлом году были какие-то трения, но это где-то в середине года происходило, там какие-то эти самые движения, кто, кто будет админом, кто не будет, кто там лидер, кто не лидер, вот. Но вроде сейчас уже все более-менее успокоилось, и татар, башкирские википедисты, они довольно активно стали принимать участие не только от башкирской википедии конкурсах, которые Викимедия Россия проводит, но и даже и в татарском писать. То есть такая дружба народа получается. Вот. Как раз это... У нас, да, взаимно идет татаризация Башкортостана и башкиризация Татарстана. Да-да-да. Вот. И еще одно важное событие это как раз Рустам Нуриев, основатель юзер-группы векемедийцев Башкортостана. Он на основе того нашего пособия учебного, которое вышло в феврале 2020 года, запустил свой онлайн-курс. И уже примерно около года вот этот онлайн-курс по написанию статей Википедии он проводит. Насколько я знаю, он и для башкирских википедистов проводит, и для всех желающих на других языках. В том числе он привлекает в качестве своих соведущих и Зайтуну, и Дмитрий Жуков там выступал. Это точно, может может быть даже и Дима Рожков. В общем, такое уже глобальное событие, которое было в Башкортостане запущено, Рустам Мага, и это вот тоже такое. То есть пока у нас... Ну, в принципе, я был несколько лет администратором башкирской википедии, до сих пор контактное лицо от башкирской юзер так что я могу тоже из-за башкир сказать что-нибудь. Вот. Олег, я бы хотел прокомментировать вопрос, прозвучавший от Надежды Николаевны и так поддержанной Клавдии Бакпевной. А именно речь шла, что сделать, чтобы когда-то молодежь захотела приходить не только в раздел, но и в целом в языковую среду, чтобы для них... Алтаи язычная, культурная среда была важной. Тут могу привести пример, вот, свидетелем которого сегодня сам стал. У нас, но ну, видимо, от того, что экономический субъект чуть более развитый, и критическая масса говорящего населения повыше, речь заходит вплоть до возможности перевода интерфейсов компьютерных игр самых популярных, для того, чтобы можно было играть не на английском или на русском, а на татарском, в татарязычной среде. И вот тут то, чему ты научил Клавдию перевод подписей в викиданных, оказывается очень важным. Рано или поздно именно через этот механизм и госуслуги, и всякие другие приложения станут доступными на разных языках. Да, я, Спасибо. Поскольку я в бюро переводов работаю, кстати, вот у Борта тоже у нас профессиональный переводчик, но он в основном у него устные переводы, что больше как бы ценится. Вот, между прочим, в плане денег. А я так письменно, но зато у нас у письменных переводчиков и редакторов, ну, в основном сейчас с редактором работают на дело контроля качества. У нас самый главный инструмент с помощью которого все это перевод происходит – это вот двусторонний интерфейс исходник и перевод. И постепенно эти все базы заполняются, и это вот прекрасный инструмент, который, в том числе и на уровне фонда Wikimedia реализован был, но пока он еще не так докручен, я имею в виду. Инструмент транслейшн тул, да. Я думаю, я уже, кстати, с Самиром. Когда я общался на различных семинарах, конференциях и спрашивал, когда вы уже подключите базы вот эти вот накопительные, чтобы вам вот этот самый накопленные переводы уже подставляли какие-то определенные э, подсказки для переводчиков. И если это однотипные статьи, можно с помощью этого Translation Tool очень быстро переводить вот эти вот однотипные статьи. Вот как бы это было круто, когда эти 200 рек Алтайского края, э, ой, Республики Алтай, естественно, э, можно было залить буквально за, за, за месяц, например, да, вот. Какие-то однотипные фразы, они сразу подставляются на 100%. Все, утвердили этот перевод, утвердили. Все это раз, словоформу поправили, цифру поправили, все, утвердили. И вот по такому типу профессиональный переводчик сейчас этим и занимает. А ну, поддерживается ли алтайский язык Яндекс переводчиком? Нет, конечно же. Нет. Вот в этом и проблема. Но с другой стороны, поскольку алтайский язык, он очень древний, и в нем сохранилось очень много таких древних каких-то конструкций языковых общих для многих тюркских языков. Самое интересное, что если мы Google переводчиком нажимаем, перевести какой-то текст с алтайского языка, он довольно сносно это переводит. Правда, пишет, что неизвестный язык. Возможно, там киргизский подхватывает, что-то там частично, батарский, башкирский, что-то, да. Киргизский самый близкий для алтайского. А что касается технологий и с Создание какого-то сообщества нам, я думаю, что неплохо про это может рассказать Олег Ужигет, который является основателем Тувинской Википедии. Он уже начал попытку создания Тувинской юзер-группы, но поскольку у нас уже и Алтайская Википедия, -то есть у нас есть Бурятская, у нас есть Саха Википедия, может быть мы задумаемся о том, чтобы это и расширить на сибирскую какую-нибудь группу. Да? Но это тоже предмет обсуждения, а сейчас я вот с удовольствием предоставляю слово «Али» сегодня я вам расскажу о том, что произошло с нашим сообществом, именно относительно туинского языка, туинского сообщество, Последние 2-3 года. А, как мы знаем, у э, нас недавно из вот... серии э, Люди, которые теперь умеют компьютеры, стало больше. а До этого была совершенно иная ситуация. И ведь в этих рамках э, э, не было э, чего-то позитивного в том, что в Википедии будут писать больше людей. Вот, например, да. республика Туа традиционно, точнее, логично и по госпрограмме, и э, на государственном уровне да, добивалась того, чтобы быстрее стала более мобильной республикой в том плане, что полное покрытие сотовой связи в связи мобильным интернета по всей республике было обеспечено. Правительство правительстве еще в 2016 году э, начали внедрять программу, э, при котором 3G э, и э, связь более высокого качества, а также проводный интернет было обеспечено ну, раньше, чем э, по всей России. Была такая э, тестовая программа, э, решили, кто поучаствовал и получил, так скажем, вот это преимущество. А в обществе это не сильно понимало, э, насколько это круто. И когда я все это рассказываю, люди ну, думают, что для, для социальной сети, для чего-то еще, но никак не для э, хорошего образования, для трансляции э, и заработка, да, трансляции видео-заработка. то, что должно улучшить э, ну, заработок в целом. В то же время а, доступность э, различных сервисов. Это долго шло, потому что э, люди думали, что это для социальной сети. И параллельно с этим получили вредные навыки. Это больше разговорного текста, больше короткие, кстати, тексты, больше виде материалов, больше фотоматериалов, как мы знаем, молодежь увлекается Инстаграмом. И все это на людей накладывает очень много комплексов, также удобств в плане как им пользоваться интернете. То есть мы получили в некотором Общество, которое живет в мобильном мире, в интернете, да, а, ну без компьютеров. А, почему так получилось? Все из-за нашего образа жизни, нужно То есть из-за того, что ну, у людей было, uh -huh. спасибо, у людей было вариант, вариант, да, покупать компьютер и через него выходить в интернет, либо мобильный. Поскольку мобильные услуги были дешевле, удобнее, не нужно настраивать там роутеры, куча всякого всего ненужного, они просто пользуются телефоном, обучаются на компьютере только на рабочем компьютере, в учебном заведении, либо э, работают на, на своих офисах. А домашний ну, компьютер, в принципе, особо не нужен был. Вот. Так что у нас люди просто выходили в Википедию, когда я им рассказывали про Википедию. Набирает э, Википедии или там, кидая ссылку, они открывают мобильный вид. И с этого начинается у нас проблем вот, да. вот. Мобильная версия, она не совсем удобна, как мы, мы знаем. Есть ограничения, есть преимущества. А для каких-то языков шаблон хорошо работает, особенно мобильной версии. И для клинической Википедии, для развивающихся разделов Википедии, а эти шаблоны часто хотящие. Ну, это, это уже улучшенный вариант интерфейса. Я вчера как раз почитал этот верхний часть. Она выступала вправо. и Я настроил этот экран, главный экран, так, чтобы по пикселям попадала. Теперь она выглядит более-менее нормально. Вот в ходе создания она сейчас нормальная. А так она выходила за пределы экрана. Вот. Есть еще проблемы с редактором. Иногда бывает, что человек открывает Википедию, когда хочет что-то отредактировать. У него есть два варианта. редактирования: это визуальное, и через код. Если новичок открывает через код, то, во-первых, когда при существующей статье человек может потеряться за счет сложности кода, да, незнаком человек с кодом, вики-кодом, вики-разметкой. И тогда человек просто боится что-либо сделать. В этом риске новичков при условном убедении риски. А также, естественно, из-за того, что экран помещается только, точнее, на экран устройства помещается только одно активное окно, а, как мы знаем, лучше писать Википедию, если мы открываем в браузере два окна или даже три, где есть, с одной стороны, правила, во втором окне есть а, источник, откуда мы черпаем информацию, да, компилируем новый тексты. И третий, наши глянцы. Поэтому э, очень сложно было для поколения мобильных э, люди, точнее, потенциальных юридистов э, люди просто вначале не теряли и теряли интерес. Вот. Что такое мобильный мир без компьютеров? Это значит, что именно относительно к вы, э, люди видят на весь интернет мобильным взглядом. То есть для них не существует физическая клавиатура, которая о, должна быть удобной для набора текста, они просто пользуются вот клавиатурой, которая есть в системе. И, в принципе, клавиатуры базовой ну, там нет. Его нужно устанавливать. Иногда она глючит по разным причинам. Иногда люди просто не хотят устанавливать клавиатуру. Есть еще э, проблема дома. Они не будут заниматься э, Википедией на компьютере, потому что компьютеры им ну, не надо было держать. Поэтому это тоже, я считаю, проблемой. А это еще накладывает на то, что люди на компьютере не могут быстрее набирать текст, не знают, как эффективно пользоваться компьютером, так чтобы три экрана было на, на компьютере а, и, и прочие такие преимущества компьютера. Свои кнопки, свои кнопки. Да, хаткей, да. Читаемые. Все это является определенным барьером. Для того, чтобы, ну, чтобы этот процесс нравился людям. Вот. Также, также офлайн жизнь, это значит, что приоритет офлайна активности, чем онлайн. И даже если будут онлайн мероприятия, то организованы государственными учреждениями, то они, скорее всего, не для генерации текста. У людей нет привычки писать большие тексты, тем более еще и читать. То есть привычка офлайн жизни, она такая негативно, с некоторой точки зрения на, на, на активность а, И еще люди, когда люди без компьютеров не умеют настраивать компьютеры не умеют настраивать интернет для компьютера и, и, так, далее, и так далее им не, не хочется платить еще за домашний интернет, если есть сотовый. А, далее ну, Раньше можно было а, до ковида, да, мы могли людям ходить, заниматься этими ну, разительной работой, э, устанавливать физическую клавиатуру. Э, если какой-то, не знаю, студент хочет писать, статью, мы к нему приходили и с ним общались. А сейчас из-за ковида у нас э, появляется следующие проблемы. Вот. Но я бы не сказал, что ковид э, негативно для Википедии работал. Наоборот, я считаю, что это отличный шанс в этот момент а, предложите Википедию как альтернативу различным досудам а, и м, реализации их каких-то а, планов. Например, хочется приносить людям пользу, а физически физические людям нельзя выходить. То Википедия один из отличных возможностей. Вот. И самое интересное относительно мобильных устройств и компьютеров, то во время локдауна, самого жесткого первого локдауна, да, у нас по всей России бум компьютерных закупок, купить, да? да. и вообще всех заставляли, потому что ну, людям же кушать, кушать хочется, да? а все это стало возможно только если есть дома компьютер, а, и учиться тоже стало возможно только за, счет, ну, за компьютером. Вот, вот эти требования увеличили спрос на компьютеры, люди начали быстрее осваивать компьютер, а стали чуть-чуть э, грамотнее компьютерных технологии. И вот рост на 34% в закупах э, компьютеров на, на ТВЕ отражается тоже си, очень сильно. Примерно даже в же я думаю, даже больше. Почему? Потому что в ТВЕ несколько раз объявляли локдауны. да Локдауны локдаун больше объявляли И на руках людей в большинстве, в большинстве людей не было компьютеров. Это заставили. У них э, был это первый компьютер. Да, не второй, не третий. Да, Uh, у нас просто купили для себя компьютеры. Просто это было необходимо. А в других регионах, где компьютерная техника, работа связана с компьютером, персональными компьютерами, да, uh, было больше, в Туре таких работ меньше. Естественно, почти каждая семья закупилась. Получается, это нам на руку идет, потому что это наши потенциальные википедисты, с которыми мы будем работать и считаю, что мы должны этим воспользоваться. Вот. Как мы знаем, чаще всего люди покупают для работы, для учебы и для игр. Естественно, игры имеют определенные, так скажем, затраты времени, но не стоит на, на этом, так скажем, огорчаться, потому что люди, которые сидят за компьютерами, особенно компьютерные игры, да, рано или поздно они становятся очень усидчивыми. Если у них в какой-то момент возникает интерес влиять на весь мир, то у них есть варианты. Ну, блогерством заняться или чем-то еще заняться. А если этот человек э, владеет своим родным языком, помимо русского, да, то у него возможность из излагать свои мысли, ну, желание появляется в какой-то момент, потому что человек, э, возможно, общается с, с друзьями совершенно непривычно до этого момента времени, и им приходится писать, демокрировать текст. И эти люди, в э, общем, заметно как многие блогеры начали писать по-туински, потому что потребность жутко поднималась во время наглавных читать и транслировать туинскую речь. И в этот момент сразу стало ясно, что у них из-за грамотности на пустом языке большие проблемы. Учителя это замечают, учителя начинают работать со своими учениками онлайн, а раньше у или были такие компьютеры, ну, главное, чтобы Word работал, да? А сейчас требования повысились, чтобы в виде трансляции были, а еще они участвуют в ну, совещаниях и так далее, и так далее. И это означает, что компьютерный парк у преподавателей, преподавателей повысился, улучшился. Да, и это тоже очень сильно позитивный момент, и я думаю, что если мы будем с преподавателями работать, то компьютерная грамотность у них будет уже явно лучше, чем пару лет назад. Вот. Через общем, локдаун нам, ну, нас заставили купить компьютеры. Э, дали понять, что многое мы можем теперь делать на компьютере, не только играть. Да? У родителей, у большинства взрослых людей было ощущение, что компьютер это... Вот там наш ребенок деградирует за компьютера, а сейчас у них взгляды поменялись за счет трансформации нашей жизни. Вот, вот еще грамотность в социальных сетях, э, э, э, э, э, скажем, сталкивается с критикой общественности. Ну, как так пишите на туинском языке, грамот. А что, э, э, э, что для них э, все это выливается, да? Это значит, что им придется установить и клавиатуру. А, им надо, нужно потянуть свой язык и больше читать. И мы можем им тоже предложить э, статьи Википедии, вырезки из Википедии, и давать, так скажем, контент, который они могут сами транслировать. Вот. Нет необходимости самим писать тексты например, на языке, потому что сложнее. Но можно давать альтернативу, как Википедия источник для блогеров, источник как эм, для их хайпа языкового. Да? Я вот подумаю можно ли сделать э, такой вики-конкурс ну, чтение вики туинской статьи и мы пытаемся найти способы как можно больше людей узнали про туинскую википедию и мы вот, Иганом, Саяном, и с Аяном и другими википедистами задумываемся какой формат дальше ну, нам подойдет как я уже говорил, мы в э, ближайшие три или пять лет ожидаем, что чем больше программ людей, значит тем больше у нас будут потенциальные википедисты, понимание того, что мы делаем. И люди начинают ощущать голод по туристскому языку, потому что в Туре высокая ну, скажем, потребность воспитания своих детей по ну, языку, контексту поскольку на русском языке очень ну, очень бедно получается, неубедительно получается какие-то вещи транслировать, хотя могут использоваться, не знаю, очень такой трампительный текст, что-то могут красиво написать, но она не воспринимается, потому что воспитательная часть, а эмоциональная часть не передается и не выглядит совершенно... В другую сторону, например, на туинском языке фразы, которые поучительно да, звучат более традиционным образом, а на русском языке это выглядит как дополнительная нагрузка, то есть совершенно другой контекст восприятия. И, и я думаю, что поиск людей в туинских текстах приведет к С нашей точки зрения, чтобы не профукать такой период времени, да. В пользу мы начали заниматься частью ну, активностью Мы начали, мы увеличили присутствие в социальных сетях, добавили Инстаграм. Сейчас Чуйган регулярно выкладывает э, посты э, о Википедии, о крымском языке, о том, как можно поиграть с киллиским языком, найти ошибку и так далее через социальные сети. Вот. Также э, мы начали привлекать как можно больше местных э, спонсоров. Я считаю, что мы живем в коммерческой, точнее, сочинении мире уже, да, люди, особенно молодежь, уже очень чутко к этому ну, приспособились. Мы не можем игнорировать а, тем, что чем больше мы спонсорства привлечем, тем больше внимания мы привлечем и получается у людей в голове. Юнский язык с некоторой точки зрения позволяет раз, выиграть деньги. Для молодежи, для людей, которые на пенсии, там, мне кажется, неплохо звучит. Вот. Также мы участвуем в грантах и конференциях. Вот недавно участвовали в конференции. Мне кажется, общественность, особенно научная, да, только сейчас понимает, что после этого пресса локдауна мы занимаемся действительно чем-то, полезной деятельностью, потому что э, альтернатива отсутствию телесукеев, особенно разных разных лет, мы как раз покрываем, то есть мы предоставляем альтернативу. И немножко в конце расскажем, расскажу про наши конкурсы и где мы активно участвовали. Спасибо всем организаторам, вот э, Олегу тоже, кстати, Олег организовал Перевод э, конкурса, ну, это, м, документацию конкурса да, через э, транслейт мне очень сильно понравилось, потому что мне не нужно э, так скажем, мне не нужно думать, как я перевел, что здесь главное. Когда через WikiTranslate это делается, все очень коротко и ясно. Там, вот, системе, там, да, это вообще супер. И сразу видно процент. Да, я такой думаю, так, 5% осталось. Я еще посешу и добью сегодня. Вот. Дает а, определенные удобства. Мне понравился Вики Гэп очень сильно. Потому что, во-первых, ну, все мы знаем, что про женщин мало пишут, а большинство в нашем сообществе, да, туристическом сообществе, довольно активные женщины. И Вики Гэп, скажем, ну, я, я для себя определял что мы можем через такие конкурс привлечь больше редакторов. Потому что парни, к сожалению, ну, заинтересованы в других частях э, активности в онлайн. Вот девушки мне кажется, очень группа. На вот. другой энциклопедии, я считаю, если будет дальше этот конкурс, я бы, ну, все бы мы, мы бы все поучаствовали еще дальше. Тюркский вот. марафон интересен, правда. Иногда кажется, что люди теряются, в чем писать. Мне приходилось ребятам рассказывать, о чем можно писать и как можно писать. Потому что, с одной стороны, о нас тоже писали про Туинсов, и это подкупало наших Туинсов, ребят, которые говорили, вот мы напишем про них, а они про нас напишут, ура. Мое действие мультипли... мультипликацируется не просто там мы ну, перейдем потом на русский да там еще другие вот в прошлом году Набочар ремарка одновременно проходил немножечко так вот пересекались турецкий марафон и Вит любит футбол да и там один из участников он двор короче весь состав сборной Турции девяносто шестого года который в чемпионате Европы участвовал вот у них да двадцать три футболиста взять или двадцать два и он и туда Вит любит футбол и в турецкий марафон ну, пожалуйста вот. Да. Ну, Тема сама да, пришла. Да, человек догадался и прямо да, воспользовался. В общем, результаты чисто по конкурсам очень положительные. Сразу скажу, что помимо конкурсов мы тоже очень много работы провели. У нас там есть парень, который тоже выигрывает в да, конкурсах. В остальное время просто тихо молчит, там сидит, смотри, его счетчик увеличивается. Просто самостоятельно там где-то сидит и все. Без, без вопрос вопроса к вопросу вообще хорошо пишет это мужик, он хорошо свою работу делает. вообще рост чисто по а, только по конкурсам это 980 да, статей вот за два года а, у нас есть еще на момент да нам нужно от, до 200 места подняться в ближайшее время а, по, всей, по всей статистике Википедия. Таким образом, мы между собой мотивируемся. Сейчас Чойган начал про населенный пункт писать. Очень много уже написал, и я ему обещал шаблоны. Один шаблон я ему уже сделал, населенный пункт. Сейчас и просто шаблон населения нужно перевести. Вообще, да, мне кажется, иногда по этим шаблонам отдельно собраться, особенно те, кто на русском языке изначально генерирует, ну, создают, да, было бы, пожел... я бы... Желание, чтобы они изначально рассчитывали, что мы сразу у них наследуемся. Нам бы хотелось, чтобы их изменения э, были них легко поняты и могли ну, адаптироваться. Иногда просто что-то поменяли, и мы думаем, так, что же поменялось, что нам нужно сделать. И иногда бывает, что шаблон приходится пере сносить. Это вот общий объем частного софинансирования конкурсов. Я считаю, что относительно принципа Википедии это все хорошо. Мы будем искать больше способов частного финансирования и участвовать в конкурсах дополнительно и еще мотивацию. Мне кажется, с одной стороны, конкурс сам усиливается, да, а участие в самих, в самих этих конкурсах э, обогащается. Ну, то есть, участие, то есть, участвует больше людей и более мотивированы, И они могут попасть, так скажем, заполнительной мотивации на высокие места. Вот. Вообще эта тема довольно распространенная среди туристского сообщества, потому что есть национальная борьба, когда ну, люди борются, э, рода или там его родственники могут сказать, если он пройдет там третий круг, мы ему вот это подарим. То есть, Отлично от главного подарка, ну вот да. государственные подарки, да, вот дополнительно там родственники или вообще чужие люди болельщика э, собирают, там подарки, потом дарит. Иногда бывает, что больше, чем государственные награды не получают. Так что для туинцев это довольно понятно. Есть вопросы и. Вот замечание, на котором ты. А да, это по поводу того, что неплохо было бы озвучивать статьи на туинском языке. Это говорили на одной из предыдущих конференций. Политики э, голоса это назывался проект или еще что-то. Вот, какой проект этим занимается. это вот можно спросить у наших участников столового зала, которые озвучивают действительно статьи и Может быть, это у меня все в голове смешалось. Может быть, это на Викимании было где-то и по английски эта да. Вот. Но факт тот, что уж точно есть такой проект по озвучиванию преамбул избранных статей вот В русской википедии он довольно активен И зачастую бывает так, что даже сам автор создал какую-нибудь избранную статью И там такая преамбула, что она, блин, сгодится как эта самая Как статья в какой-нибудь генномерном разделе Там уже, уже крутая статья будет считаться вот. И он сам берет и озвучивает эту преамбулу Потому что в ней все, как бы, краткая информация на эту тему уже изложена и иногда так заходишь в вот эту изборную статью, там пишут название полужирных даток, вот. и такой э, как шаблончик «Слушать эту статью» да -да. или «Слушать эту преамбулу». Вот такой проект есть, можете, во-первых, создать какую-нибудь изборную статью, вот, напрячься, можете ее озвучить. И, в принципе, вот это все озвучивание берете и заливаете на их Прямо это будет ну, очень хорошая как раз есть. Это это да, и, да, это на самом деле проблема в чем? Им сложно генерировать тексты, писать тексты, а вот читать или, например, озвучивать люди любят, потому что это привлекает, а, привлекает подписчиков. Люди говорят, о, как какой у тебя хороший квинский. То ну, есть у нас это вообще ну, Как тема. раз один будет писать, другие озвучиваешь каким то артистическим образом. Да. Вообще. Да, хорошо было бы, если для, среди детей, ну, конкурс, потому я уже, когда работал в проекте, запускал конкурс э, стихов, корню туинского языка, вообще, поучаствовали около сотни людей, представляете, по всей тебе и только дети участвовали. Мне э, этот конкурс э, очень понравился, потом мы еще конкурс благопожеланий на шага, вместе то и кто же срабатывает? Вкусная, скажем, и речь лучше. Да, но если Википедию читать, то под свободной лицензии у нас получается. Там, с этим на самом деле неоднозначно потому что есть закон о каверах и ну, есть очень многие вещей чужого авторства можно воспроизводить и причем даже есть компромиссные варианты что если будет какая-то выгода то они там делятся и если есть конкурсы то возможно, а, они могут даже выбирать только делить ну, давайте тогда переходим наверное, к моему докладу Просто, уже мы, наверное, все и так выбились и непонятно, где, когда что начинается у в принципе Хочется, да? А, ну если что, можно тогда тебя голова немножечко. Я даю сюда сейчас. Нормально, да? Поскольку так, то сказать. Про каждый из 30 проектов очень сложно. И в этом плане у нас хорошо, что существует группа участников википедистов Северного Кавказа, которая объединяет в себе такой многонациональный пестрый регион. В свое время... Нет, а я уже два раза просил туда вписаться с 20-м участником, понимаете ли. Вот. Дело в том, что вот за этот год Наталья сенаторова очень хорошо нам помогла, и в том числе ее активность, вот, да, в том числе и, и отразил в годовом отчете. Она ездила на Кавказ, Абхазию, но Абхазия она уже как бы за Кавказом считается. Независимое государство, как известно. А у нас Северный Кавказ это республики, края края области. Там Ставропольский край, Краснодарский, росовская область, да, в том числе туда входит. Так уже такой предкавказе. А, даже мы, в принципе, включили туда и Калмыки, потому что а куда им еще Калмыкам да, деваться? Правда, с 2015 года в Калмыцкой Википедии нет ни одного администратора. Вот, все как-то резко прекратили там, работу. Но если появятся калмыкии, то тогда мы им с удовольствием будем помогать. Ну, там есть регион такой, около Комомоныческой впадины. Это вот как бы считается такая раздельная, разделительная линия, как в Кавказе. Уже дальше не Кавказ. Ну, поэтому техническая и Ростовская область также. Вот, то, что Южнее Дона это уже Кавказ, то, что Севернее это уже не Кавказ. Поэтому мы Ростовскую область тоже считаем. А открылась эта группа 23 октября 2019 года. В прошлый раз, в прошлом году, я делал доклад в Санкт-Петербурге по итогам первого года существования. Как известно, после того, как первый год группа просуществует и успешно сдаст свой отчет, она уже считается полноценной юзер группы. Поэтому это у нас Второй год существования и первый такой полноценный отчет э, группы участников википедистов Северного Кавказа. Э, ну, как известно, да, это уже э, получается у нас отчет с октября и по сентябрь. И мы еще будем добавлять какие-то активности. Вот, например, я сегодня выступил, можно активность сюда сказать. Вот, э, потом э, цифры, естественно, обновляться до 23 октября. Э, статистика наших э, википедий. Плюс еще будут а, новые данные по а, тысяче важнейшим языкам. Октябрьские мутабортисты пишут. Как бы то ни было. Итак, у нас делится на несколько а, блоков. Я поделил этот самый отчет. Первый – это участие в, непосредственно в ВИКе проектов. То есть э, участие, например, в конкурсах. В октябре, как известно, у нас прошел ВИКе Кавказ 2020. О нем говорил Дмитрий Жуков. А, и в этом плане тогда отметим, какие достижения непосредственно у северо-кавказских разделов. Потому что русская википедия – это такой глобальный участник, плюс еще 4 википедии на языках Северного Кавказа. Самое, самое главное событие – это то, что абсолютно все разделы, они улучшили свои показатели в сравнении с 2019 годом. Так, например, в русской википедии было создано суммарно 370 статей, один из участников. А в 2019 всего лишь 144 статьи, то есть это больше чем два раза в русской Википедии. Но и в Лезгинской, и в Чеченской, и в Васитинской очень сильно количество растений подросло. Ну, например, в Лезгинской Википедии первый год было 30 статей, во второй год, вот как раз в 2020, создано 52 статьи. В Осетинской в 2019 было создано всего 13 статей, один или там два участника. А сейчас 68 в кавказ -статей. И в Чеченской Википедии. Э, суммарно два участника создали 107 статей по сравнению с 30 в 2019 году. Вот. То 30, а тут 100, 107, почти в 4 раза больше. Вот. Э, и еще один итог, это то, что Аварская Википедия дебютировала. Э, один участник, он создал, вот как раз э, участник Амаров М. Э, он создал 15 статей. а Дело в том, что для второго конкурса Дмитрий и глобальные организаторы сделали такое ограничение, что для того, чтобы претендовать на получение приза, за третье место ты должен создать минимум 15 статей, за второе место минимум 25 статей, за первое место хотя бы 35 статей создать. Вот. И там, соответственно, призы они очень сильно что Приз рассчитывается, там, например, 15 тысяч, какой-нибудь крутой планшет, да? За второе место это 10 тысяч, какой-нибудь гаджет еще, и за третье место это в расчете из 5 тысяч, это, например, какой-нибудь э, фитнес-браслет. Так что вот Аварцы дебютировали, их мы поздравляем, правда, в данном случае, нужно говорить, мы его поздравляем, потому что он один участник, он очень хорошо развивает какие-то гуманитарные статьи, там про египетские династии он пишет различные, вот, он сейчас студент, в не учится. И в последнее время не очень много у него получается работать в Википедии Аварской. Про то, что он стал администратором, мы ему помогли стать администратором, я еще на прошлый раз рассказывал. Но в этом году он успешно пере... продлил, продлил свои полномочия, так что он опять мы администратор Аварской Википедии. Второй конкурс, это был в октябре, с 1 по 30 ноября я пинками затащил Езгин и Аварцев опять-таки чтобы они поучаствовали в месяц Азии, есть такой конкурс, тоже Дмитрий говорил про него, никогда ни Аварская, ни Лизгинская википедия не участвовали, они выполнили минимальный норматив 5 статей создать, от Лизгинской википедии условно послами Азии в википедии стали участницы Самурская и Юзер from that. и как раз Амара Хэм из Аварской википедии тоже стал послом Азии, но от Аварской википедии. Дальше следующий конкурс – это наши университеты, которые очень действительно внезапно и неожиданно Викинедиару решил устроить. В нем выделились Саид Мисарбиев и из чеченской Википедии и участник Муратших Хмедов магерганец. К сожалению, Саиду я очень поздно сообщил, о что этот конкурс начался и он занял ужасно обидное 11 место. Вот ему чуть-чуть не хватило, чтобы 10 место и денежки выиграть небольшие. Вот. Ну, Мурат, шестнадцатое место занял вне призов оба. В январе, в январе, то есть неожиданное такое событие, радостное, были подведены итоги российской части международного конкурса Вики любит памятники 2020. и среди десяти победителей фотографий стала фотография архитектурного комплекса Дорога в Северной Осетии. Это фото сделал участник Александр Буйдуков. Вот. Вот она здесь фотография красивая. вот. Это город мэр мертвый в Республике Северной Осетии, так называемая. Такая фотка уже была на Викислай, но она не такая яркая, не такая красивая. Он на слове, наверное, что у нее там зеркалка, наверное, сделал так, что вот это одна из десяти лучших фотографий этого конкурса от российской части. В феврале мы решили создать, немножко реформировать управление нашей группы. Раньше это были э, пятерка основателей, вот, полно говоря, основатели, что это как, как боги какие-то. Вот, мы ну, я подумал, что это слишком как-то заумно все основатели. У нас есть один основатель, Джимми Уэллс, основатель Википедии. Вот, э, мы решили создать просто совет, совет нашей юзергруппы, куда вошли я, Солт Райанчаник, Амикет, Тайхир Геран Умар из Чеченской Википедии. И Мугерганец как раз из лезгинской википедии, а Никиц это администратор Ассенфинской э, википедии, но он еще аспирант – Вячеслав Иванов. Вот, дальше про него еще расскажем. Дальше Викигеп 2021, тут у нас Саид Месарби четвертое место занял, призовое, да, э, про женщин э, мира, и э, как раз Мугерганец. Вот теперь ему не повезло, он 11, на 11 месте финишировал, немножечко это самое не дотянул, пару статей бы немножечко побольше написал, в десятку бы спокойно попадал. Ну, вот здесь вот он 11 был. Следующий, в апреле 2021 -го года мы исправили досадную ошибку вместе с Амиром Арони из Израиля, таким человеком, который языками занимается. Дело в том, что есть проект Translate Wiki, про который мы уже говорили. Вот Батыр как раз на алтайский язык все это перевел. А несмотря на то, что в инкубаторе более 400, около 450 статей уже создано на даргинском литературном языке, а в транслит-вики не было интерфейса перевода для даргинского литературного языка, для любого вообще даргинского языка. И вот мы это обнаружили, когда вот связался с одним из активистов, который э, ратует за свой вариант даргинского языка, язык. и я стал искать, ни того нету, ни литературного, ничего. Вот. И вот Амир, и это исправил, хотя бы сейчас можно на литературный язык в транслит-вики переводить. Пусть ему 400 статей уже, пусть они не очень хорошие, да, но хотя бы уже есть шанс википедии можно, потому что, как известно, в 2020 году мы выяснили, что если нет 100% перевода 12 вики, основной системы сообщений, то никогда проект не одобрен. Это, кстати, напоминание Карелом, вот. потому что карельская, карельская, северно Корейская Википедия, она в инкубаторе уже много, там чуть ли не полтора десятилетия. А им что нужно было сделать? Им нужно было перевести сто процентов вообще вот Сколько бы ты там ни клепал статья у них уже больше 1700 статей в инкубаторе, 1700. вот Но они все еще в инкубаторе, их никто не переводит. Потому что нет такого вот, так скажем, тут самое, э, плана действий. Первое, переводим транслит вики, второе, это как бы уже допиливаем непосредственно сами статьи. 15 сентября по 30 ноября сейчас наши участники э, как это в получается все наши российские языки принимают участие в конкурсе выпускники и наставники 2021 года. Поэтому мы и туинцев, алтайцев приглашаем. Я уже Союзу сообщил, он уже пишет. Вот. Ну и Лизгину тоже пишет. Ну и, наконец, в октябре стартует конкурс «Вик любит Кавказ», о чем сказал Дмитрий Жуков. Но, понятное дело, что результаты мы уже выясним уже, наверное, в ноябре, да, это будет уже следующий отчет. Но... Есть. 5 -20. 5 -20. У нас прям, прям буквально вот новая новость для наших людей, которые слушают наш, нас в зуме. У нас есть теперь 20 участников в юзер-группе Северного Кавказа. И это у нас, между прочим, Наталья Сенаторова, она третья женщина стала. Ура. У нас есть Самурская, это Звездинская екипедия, у нас есть УАЛИОН. Победительница конкурса Вики любит Кавказ от Осетинской Википедии 2020 года. Она журналистская Северной Осетии. И вот у нас теперь есть третья участница. А второй блок. Можно даже верхнюю ночь прокрутить. Вот, это конференции, какие-то семинары, практики, практикумы, которые мы проводили. Либо мы, либо соорганизаторы. Первое, что у нас прошло, это непосредственно 7 ноября мы в. В Чеченской Республике в Грозном в национальной библиотеке провели, прямо на красный день календаря, второй кавказский и еврокавказский семинар. Uh, здесь фотографии видна Здесь есть Наталья Сенаторова, вот я, и Жуков и, и еще, Владимир Владимирович. Видите. Вот у нас ну, вот фотографии должны быть для отчета, для красоты, конечно же. Ну, естественно, как мы знаем, на мы все можем в огромном разрешении посмотреть. Второе. Дальше у нас такой блок пошел. Супер-упер активности Вячеслава Иванова, нашего прекрасного лингвиста. Вячеслав Иванов, Амихеца, сделал доклад «Языковой активизм. Употребление языка в интернете в ходе 17-й международной книжной ярмарки в Салонниках». Ну, понятное дело, в ковидный период это все было онлайн. Но он прям говорил про наши все эти самые языки. Естественно, есть, ну, на, на базисе своего опыта администрирования Осетинской Википедии вот. И его прямо непосредственно на греческий язык переводили. То есть уже греки, по крайней мере, знают про нашу видеогруппу, про посетительскую Википедию. 26 ноября 2020 года, опять же, Вячеслав Иванов прочитал лекцию о языковом активизме на фестивале национальных литератур, прошедших тоже в онлайн. 17-18 декабря Иванов он продолжает не успокаиваться в рамках образовательного вебинара «Осетинский язык в цифровой среде». Он рассказал о цифровых площадках на осетинском языке и по большей части, естественно, на примере осетинской Википедии, все, что с ней связано. Потому что когда мы говорим, э, какая-то Википедия на языке народов России, мы же сразу подразумеваем, что там все весь перевед... интерфейс переведен да, на тулинский, на алтайский, на какой угодно, на осетинский. И он тоже им говорит, вот смотрите, есть транслит Вики, например, да, вот. Без него мы бы осетинскую ну, танк могли бы открыть, потому что она 15 лет назад открылась, а какую-то новую алтайскую Википедию мы бы не открыли. Поэтому, а Транслейт Вики, это Вики-технология, значит она в, в общественном свободном достоянии. Так вы берите и используйте это. Хотите там переводите какой-нибудь ВКонтакте на свой интерфейс, там, используя уже наши наработки на транслит вот, 13 апреля в Лизгинской Википедии небольшой практикум я провел для одного участника, для нашего Мурада. Вот Я его познакомил с инструментом как раз-таки Content Translation. Он ну, взял и создал статью про Анну Ахматову с помощью вот этого самого инструмента. По крайней мере, он познакомился. Но раньше мы что-то как-то не задумывались, не задумались про это. Вот, кстати говоря, когда Алтайская Википедия открылась, все время у нее какие-то косяки были. Вот, то буква Н, которая с шляпкой такой, она должна вместе с вики-текстом при, при, при, приплетаться, а она не викифицирована. И вот, вот мы недавно это исправили, этот бак вроде. Мы, ну, должны там новую версию обновить. О, там э, что еще, какие там еще были. Э, вот этот перевод содержимого, он несколько месяцев не работал. Не работал. Вот, только когда мы уже, наверное, летом уже э, решили провести вот этот практикум, тоже небольшой, но уже в алтайской Википедии. Вот, э, так что и вот э, участник, вот это пространство имен участник, да, это по-алтайски, как он, как? вот, это самое. А дело в том, что в интерфейсе алтайского языка, так же, как и в английском, например, есть просто юзер, да, юзер, вот, э, например, в русском есть участник и участница, так же, как, не знаю, в немецком Бенуцер и бенутцерин, или в испанском Узуарио и узуария. Да? А в английском юзер и так же самое в алтайском. Есть только туружачи. Вот. Дело в том, что непереведенные системные сообщения, они подтягиваются из русской Википедии, Из русского интерфейса, вернее. Да? И у нас было так. Я был участник по-русски. Солтрейн. У меня было устроено, в установках, в настройках участник. Он правит. Участница э, Толуш По-русски участница а, нет, она как раз дружачи ружачи была, то лучше, да? И участница бакпай. У нас три вида было для одного и то же пространства имен. И вот буквально в сентябре мы это и поправили. Из-за этого ломался вот то, что инструмент отображения администраторов, да, вот эти буквки АИ. Вот, у кого-то показывается, у кого-то не показывается. Например, там у Надежды показывается, у меня нет. Я что-то изменяю, этот код. Наоборот, теперь у меня показывается, у мне ничего не показывается. Вот, потому что, ну, движок не понимает. Как? Три, три названия для одного и того же пространства. Имена. Вот на фабрикаторе мы вот несколько раз это э, делали запрос и постепенно напельником Алтайской Википедию подводим. Мы возвращаемся к э, Северокавказской кавказской группе Как раз э, Наталья Сенаторова в 18 апреля провела срочную, э, срочный семинар для участников молодежного движения Лакцев, э, э, как он называется там, э, Лаки, да, по-моему. Да. Э, она как раз рассказала о том, что извините, скоро могут закрыть Лакскую Википедию, нужно предпринимать какие-то действия. 12 основных системных сообщений только переведено. Вот и то там 5%, процентов. Вот а я по словарю там что-то перевел. Было 7 э, до апреля проценту. Э, нужно что-то статьи писать. Участников хотя бы одного какого-нибудь найдите. Вот, и как раз достучалась она хотя бы до Абдулы, который взял и перевел все недостающие сообщения, вот буквально на прошлой неделе, насколько я помню. Я до 99% ну он присылает в Ворде, да, а я там палочки исправляю, вот эти кавказские, он неправильно их делает, неправильно. Нельзя делать вот эту палку механическую, нужно делать именно хотя бы букву Ай, вот, эту самую, ну, латинскую, да, вот, эту палку нельзя. Палка, она есть периодическая, специальная палочка. Хотя бы украинско-белорусскую палочку, представляете. Вот, ну ладно э -э, В общем, до 99% на буквально 5 системных сообщений осталось э -э, лаксского интерфейса перевести. Так что это очень мощный был такой им повод хотя бы немножечко лаксом пошевелиться Осталось найти хотя бы одного участника. А в лакской Википедии, как я на предыдущих конференциях рассказывал, за 10 лет было создано 19 статей, за 2021 год создано 11 статей. Ну, есть хотя бы какой-то... На уровне лакской Википедии это вообще, кстати, одну статью про Бузову во время этого семинара создали. Вот. Я. Да. Я. Ну, с помощью, естественно, коллег и участников семинара. С 4 по 17 июля я как раз, раз рассказывал немножечко вам всем, которые присутствовали, совершил поездку на Кавказ за Кавказе. Арми, армянские википедисты у меня на две вики экскурсии свозили в Святой Чми один и в Гарни Гигар. Гигард. Объект всемирного наследия, Ногигард, там монастырь такой выдал на столе. Прям по горам мы походили. Так что большое всем спасибо армянским коллегам. Вот. Заехал я в офис Викимедия Армении. Прекрасный, красивый. Вот. Дальше я поехал по военному. Сначала я до Белиссия добрался, там пофотографировал. Пока еще фотки не грузил, но так что Вики вклад все равно пополнится фотографиями Армении и, и Грузии. Дальше сел на автобус, поехал по военно-грузинской дороге. Владикавказ хотел сфотографировать стадион «Спартак», на котором Маланья играет, а его взяли и снесли. Ну, я обломки сфотографировал. Сел на автобус, доехал в Дербента, там, наконец-то, мы встретились с моим коллегой, администратором лезгинской википедии Мурадом Шихахмедовым журналистом, и мы в Рио-Дербент провели семинар для представителей местной национальной культурной автономии лезгинской. Сказали им, что, господа, между прочим, в марте мы отмечаем десятилетие открытия Левгинской Википедии. Нам нужна какая-то активность. Они прониклись, сказали, что мы обещаем вам какую-то активность. Вот. Так что вот ждем. Надеюсь, после этой конференции, может быть в октябре, может быть в ноябре, мы все-таки доедем. Во-первых, в Грозный, естественно, мы планируем третий семинар кавказский, северо северокавказский провести, да? Ну и, может быть, еще и до Тербента было бы неплохо доехать, чтобы там уже попинать опять местную общественность и сказать, напомнить им, что 10 лет скоро в Википедии, а это нужно провести хотя бы два конкурса и провести хотя бы какой-нибудь семинар, например, дагестанский. Первый дагестанский семинар в 2017 году прошел. Это очень прикольно. Хотя, ну, было бы неплохо еще бы побольше участников, но... Может быть в этот раз будет больше. Но это естественно нужно на месте все это решать. Это опять-таки планы уже на следующему нашему отчету, поэтому мы возвращаемся к нашей, нашим семинарам за, за отчетный период. 25 по 26 сентября сделал доклад в Санкт-Петербурге как раз о нашем первом году существования Северокавказской юзергруппы. И самое интересное, что в двадцатом году мы начали регулярно проводить собрания в Зуме сначала. С апреля мы перешли на Скайп. Собрание вообще по языкам народов России. Какую-то координацию действий мы там обсуждаем, какие успехи, достижения, новости, в каких конкурсах можно поучаствовать. Ну и тут вот целая куча у нас за отчетный период. Сколько прошло? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, практически каждый месяц, мы только летом один раз пропустили, когда все на даче разъехались, ну, я там поехал на Кавказ, да, вот. а так каждый месяц, примерно в последней декаде месяца мы участвуем в этих онлайн-конференциях. И последний блок, ну, ладно, предпоследний, это наша публикация освещения СМИ. В ноябре 2020 года как раз приурочена к Грозненскому семинару я подготовил второй выпуск буклета группы участников Екатеринского Северного Кавказа ну буклет такой, евробуклет, знаете, он разворачивается такой тройной а, там на фоне картинки интересная картина 26 ноября Вячеслав Иванов а, сделал опубликовал его статью опубликовал издание Лес Медиа статья называется формулировка Осетинский язык умирает не точно и не полезно где он доказывал, что ацетинский язык не умирает 5 марта 2021 мое интервью, вернее интервью со мной э, об итогах 2020 года в российском, северокавказском и лезгинском вики-движениях опубликовано на сайте ФЛНК. Очень здоровая, огромная статья. ФЛНК это Федеральная лезгинская национальная культурная автономия. Э, ну там, да, действительно, э, последняя часть она именно про лезгинскую википедию. Срединная часть она действительно получилась про Северный Кавказ и первая часть про наши вот эти самые еще до ковидные какие-то итоги и вообще в целом как у нас движение в России развивается. В принципе, мне даже самому понравилась эта статья. 29 июля как раз вот когда я посетил Махачкалу и Дербент, я рассказал про это и о и про это Реагер Бент опубликовал статью, в первую очередь, именно про дагестанскую часть. «Википедия покоряет Дагестан», так ее авторы заглавили. И примерно о том же, но уже в более широком исполнении, опять-таки, интервью, в виде интервью со мной о поездке на Кавказ. опубликована статья на сайте ФЛНК «В канун десятилетия Львенской Википедии». Так, авторы решили подчеркнуть своим читателям, что «ребята», Скоро уже десятилетие Лезбинской Википедии грядет. Вы как-нибудь это самое оживитесь уже. Вот. И последняя последняя табличка, ее как раз, я думаю, интересно, Алипу почитать будет. Вот, может быть, он расскажет про, про нее своим туинским коллегам. Вот вы делаете, если упор на количество созданных статей, это тоже хорошо, потому что когда 10 тысяч статей вы создадите, я, кстати, полтайцам тоже, Тогда интервики на ваши разделы появятся в русской википедии, у них там минимальный такой барьер. Вот. А больше, больше, больше, после 10 тысяч можете уже качественно заниматься. <свят> вот. Хотя и сейчас стоит этим заниматься. А я с самого начала всегда статистику веду по рейтингу в проекте 1000 основных статей, которые должны быть в каждой википедии. И поэтому здесь сортировка по предпоследнему и последнему. Да, по предпоследнему по и а, в этом плане у нас пикенская Википедия, она, собственно, после русских вторая, у них сейчас уже 409 с лишним тысяч статей. Вот. А, дальше кто? Башкиры? Нет, тут татары, по-моему, это 90, что ли? Нет, у них не в 90-м в прошлом году было. но ну, это Фархат, это самое, точнее. Дело в том, что они а, а, а, Умара к себе это самое пригласили, и он показал им, как резко увеличить количество статей. Вот, но здесь все равно сортировка у нас идет по этому рейтингу тысячи важнейших статей, но эти здесь тоже среди кавказских разделов на первом месте, они на 95 месте в мире. всего в Википедии 308 штук, они на 95-м, сотни уже попали. А, ну, для сравнения, видите, вот эти вот первые столбики, они рейтинг 2020 -го года, последние столбики 21 а, То есть в 2020 году они были на 102 месте, сейчас на 95 на 7 мест не поделились. Здесь вот видны последний столбик, сколько поднялись, сколько опустились, да, по местам таблички. Еще на 18 мест поднялась Ангурская википедия. Они в 193 й в топ 200 вошли, да? И на 12 мест поднялась аварская википедия за счет одного единственного нашего участника Амарова М. Эм. И значительное количество википедий только Лизвину на 141 месте остались, все остальные опустились. Хотя, если, видно, если смотреть вот на непосредственно, э, рейтинг, да, сам рейтинг э, там же за каждую статью присуждается от 0,01 до 0,07 баллов, по-моему, насколько я помню, э, все увеличили так или иначе, пусть на тысячную, но кто-то там все-таки улучшил рейтинг, да? вот. но этого недостаточно и другие разделы их обогнали. Поэтому Немножечко опустились Осетинская, короче, балкарская Кабардино-Черкецкая, очень серьезно Калмыцкая, где уже 6 лет практически никто не проект, на 12 мест опустились. И Авдыгейская Лакская. теперь ну, на удивление, 3 соток Лакская все-таки прибавила. Вот. То есть какие-то там важные статьи за год были созданы. Как бы то ни было, естественно, я здесь еще и привожу количество сколько было создано статей. Ну, тут вне конкуренции, естественно, чеченская Википедия. За год было создано, с момента последнего отчета, 121 387 статей чеченской Википедии. Да. Ну, там есть Умар, который занимается Вот Умар может, в принципе, и хорошие статьи сам писать. Саид Миссарбиев, Абубакар, он как раз участвовал во время Викилевит Кавказ. Еще там периодически приходят участники, которые... Ну, попишут месяц и уходит. в основном там группы это вот эти, э, ну, трое, да, условно говоря. Потому что Абубакар, он еще и в русской очень активен. И он иногда приходит и прям вот эту самое строчит такие. Иногда уходит и в русской теперь начинает там, заниматься про спортсменов, пишут про категоризации, там, занимается. Вот. Ну, он причем не только на чеченскую тематику, он и просто там про спорт, он, мне нравится. Не про вот. На втором месте по количеству созданных статьевных получается Осетинская, 1650 залез, да? Дальше у нас Ингурская. Вот про Ингурска я тоже отметил, что в принципе они очень активные, но ну, пока, к сожалению, не участвуют в конкурсах. Вот я уже немножечко попереписывался с этим. Да. Можно будет чем. Ну и больше 10 статье, да. -то что... Все остальные немножечко. Местный тот минус 3 статьи в Карачеев-Балкарской. На тот момент, когда я делал статистику, там какой-то спам был, и их удалили, эти самые глобальные администраторы. Потом активных авторов-то и нету. Не вот. Так что, вот, да, а, вот можно еще такое предложение, кто читает э, свое, это самое, ну понятно, что-то место по количеству статей боретесь, да, вот. но и не забывайте про э, вот такой индикатор качества, как 1000 важных статей. Там есть еще индикатор качества 10 тысяч важнейших статей. Но там что-то как-то у нас сильно печально. Я как зашел, я случайно как-то кликнул по вот этой табличке 10 тысяч важнейших статей. Я думал, что я в тысячи как кахнул, смотрю, елки-палки. Лезгинская википедия на 200 каком-то месте. Как так получилось? Потом подумал, да, нет, это же другое. 41 а там 200 с лишним. Вот. Так что вот такого типа у нас отчет. И в прошлом году я же, сходят, есть, в общественной узер-группе, да? Вот и, в принципе, мы у них активность намного. Да. Но я по такому же принципу делаю. Вот, плюс, есть, пакочек, например, кто-нибудь я имею в виду Али создать. Вот, ну там разные есть представления. Ну, вот. Да. Вот хотелось бы сейчас техников спросить, там как у нас продолжается это? Uh -huh. Не в, в той комнате. Uh -huh. Я имею в виду завершать нам или переходить в общем? А просто... Там уже началось выступление Дэни Врандечича. Он про абстрактную Википедию. Да. Она идет с последовательным переводом. Коллеги, видимо, не успели. И поэтому, вот как утром переводил Реда, точно так же плюс-минус сейчас переводится. Хорошо, мы тогда постепенно уже завершаем. но то, что у меня еще есть такая статистика по нашим языкам народов России, которые мы вот с Рожковым озаботились. Но там-то, в принципе, Дима, когда ну, вот, будет вручать премии, или кто там будет вручать премии, Просто небольшой секрет раскрою, что 4 Википедии у нас, это Чувашская, сейчас, чувашская, Башкирская, Чеченская. Чувашская, Башкирская, Чеченская. Это вот непосредственно сами Википедии получат Википремии. И у нас так получилось, что в Алтайском инкубаторе, в принципе, тоже практически 12 тысяч правок оказалось. И э, у нас участница ТОЛУШКА как раз таки, Надежда Николаевна, сделала больше всех И э, посовещавшись там в своих кругах, э, вики РУ да, решила наградить Надежду Николаевну тоже Вики-премией за достижение в инкубаторе. И, что самое интересное, можно сразу там анонсировать. Длинные набор. продолжительные аплодисменты. Когда вот будет Вики-премия, тогда и будем да, аплодисментировать и сразу же могу сказать, что уже к сентябрю, то есть 23 февраля, мы помним, Алтайская Википедия открылась, так вот к сентябрю уже количество правок в Алтайской э, Википедии, новой, да, уже превысило 12 тысяч за 2021 год. И уже точно кто-то да получит Вики Википремию 2022 года. Пока что это кто-то, это участница Батпай. Посмотрим, как по итогам года все будет, да. То есть, ну мы знаем, может быть там скажут подробнее, или сейчас могу сказать, что нужно, чтобы участник из проекта на языках народов России сам сделал не меньше 3600 правок, и чтобы в самой Википедии суммарно было за год не меньше 12 тысяч правок. И вот уже Алтайская Википедия этому соответствует. Так что, Али, вот ты своих пинай, чтобы суммарно было 12 тысяч правок, а там уже кто первое место, это уже спортивный интерес. По количеству прав. Но не меньше 3600. Вот это почему 3600? Это чтобы по 300 правок в месяц было. Yeah. Получается так. Коллеги, воспользуюсь возможностью, скажу, что до конца сентября до 30 три вечером 23.59, по какому часовому поясу, не помню, yeah. можно подать свои заявки на выступления или включение вашего записанного или незаписанного выступления в программу конференции Центральной Восточной Европы. Вот. И я считаю, что это хорошая возможность, как минимум людей, что пишут в Татарскую Википедию, всячески мотивирую. И вот если в академическую среду у меня удалось мне вытащить одного участника, администратора то вот аналогично Клаудии Бакпаевне и Надежде Николаевне, вот у нас есть в одном из муниципальных районов участница Римма Васильева, сейчас по примеру Али мы пытаемся, она окрылилась, и мы сказали, не страшно, мы можем ваш видеодоклад записать и подать на вот эту международную конференцию». Приглашаю просто пользоваться что в лезгинском, что в чеченском на родном языке записать, что Алтайской Википедии, рассказать о себе, записать это видео, сделать со слайдами. Слайды на английский перевести всегда поможем. Хорошо. Ну, спасибо всем, кто присутствовал. Ну, и, голос, и голос тоже наложить. Англоязычный перевод тоже. Ну, как мы делали на Вики-узле, на этом Кельтском узле? Да, то есть делать свой раздел заметным международно – это полезно. И по результатам вот такого действия я планирую вот эту преподавательницу и их вообще, муниципальный Вики-клуб, показывать в республике, чтобы… ну Внимание к языковому разделу Кикипедии привлекать. То есть, может быть, и вам это будет интересно. Еще пару дней есть, вот в эту лодку успеть. Всем спасибо. Мы пошли тогда в ту комнату. Спасибо всем за организацию этой секции и участие. Спасибо техникам. Они все-таки побороли свои ноутбуки. Надеюсь, потом можем распространить эту ссылку. да, Можете, кстати, на эту почту мою выслать эту ссылку, когда ее в интернете можно будет посмотреть, делать там в YouTube. Да, да. да запись. Да. Что вот как раз у нас в ВКонтакте есть группа вот этих википедитов Северного Кавказа, и мы там можем там ее попросить. Да, да, ну там это да, уругой Роскопор. Будем признательны увидеть ссылку на эту запись или увидеть это ее загруженный на вики -Скот? Можно и это... так. Хотя бы на YouTube. Я не знаю,